Точно надо придумать лайфхаки. It's Corona Time. Hey, it's corona time right now. Это не смешно. Мойте сейчас на руки купите все еды побольше, но главное не mm -hmm. туалетной бумаге когда на столе не будет кушать, туалетная бумага не спасет. И главное, не будьте как баскетболист Роди Габер. Спасибо. Теперь вернемся к видео. Если вам нечем заняться, а сейчас это актуально, VAD Multigaming представляет ТОП 5 лайфхаков для гейминга. На карантине. Лайфхак номер один. У вас не получается игра, и вы не знаете, что делать. Ну, ну, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, я не могу в вот это играть, Как вообще в вот это играть? Вам поможет? Губник стайл гейминг. Это Губник. О, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, Happy с ним у вас улучшатся результаты в играх и вы заслужите респект от своих друганов. Лайфхак номер два. У вас есть проблема со звуком? -моки, что ж не слышно-то? Противники ходят как ниндзя, но на самом деле как слоны. Да -мо, опять не слышно, да что ж такое-то? Вам поможет волшебный шнур! Не сюда. Эм, короче, по идее, это должно помочь лучше слышать. Но фиг его знает, как это работает, поэтому... Лайфхак номер три. Бывало ли у вас, что вы садились играть, и у вас прям совсем не идет? Вы пытаетесь... Пытайтесь. Еще раз пытайтесь. Но ничего не получается. То предлагаем вам эксклюзивный ритуал к хорошей катке. Первое. Наденьте очки. Второе. Сделайте массаж головы. Третье. Сделайте ритуальный танец. Повторяйте так же, как и на видео. Четвертое. Приклейте себе на лоб надпись Я геймер. Пятое. Продолжите играть. Работает идеально. Лайфхак номер четыре. Иногда вы смотрите своих любимых геймеров, и у них абсолютно ноль эмоций, и вы начинаете играть с таким же настроением. Попробуйте наигранные эмоции! Без комментариев. Мне так нравится играть в эту игру. Всё, я сейчас обыграю всех. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Здорово, правда? Ну нахер. Отец. Да видел, блядь. Да видел. Лайфхак номер пять. А его предложите вы в комментариях? Чем вы себя развлекаете на карантине? Это что? Ремейк а Претензии понятые и приняты. а теперь а отсюда нахуй. Браво!